Дорогие мои девушки и, и женщины, приветствую вас на своем канале, на своем таком видео прогнозе на тему А где же мой будущий муж? Эта тема для тех, кто застрял в теме не неполучения своей половинки. Ну, конечно, это уже э, грустно и печально, но давайте попробуем, посмотрим, я попробую для вас достать, как сказать, вот с других миров подсказки, с других каналов подсказки. Итак, перед вами 1, 2, 3, 4. Выбирайте свою цифру. Где же ваш суж... суженный, ряженный? Выбирайте свою цифру спонтанно и я начну. Выбирайте. Ну, Хорошо. Это у нас такие подсказочные будут карты. И основной прогноз я делаю на своих астрологических, конечно, проверенных уже годами. Итак, на повестке момента цифра 1. Сегодня дополнительную себе карту возьмем, чтобы больше информации получить. Итак, что я вижу? Ангел, вам ваш ангел-хранитель советует э, немножко быть ярче. В чем-то ярче. Не быть в стране. Не быть в тени своих подруг, если вы куда-то идете. Говорит, объявляй, заявляй, выходи в свет. Еще ангел говорит, если хочешь встретить ближайшие там 3-4 месяца своего мужчину своего сужены выряженного то обязательно наладь контакт со своим папой если что-то идет не так вот то есть ангел дает тут две подсказки потом переходим к интересной теме когда и где ну скажем так, подходит очень тут суббота Суббота и воскресенье. То есть тут два дня. С сегодняшнего момента отчитаем пять дней. То есть один, два, три, с... Вместе с сегодняшним днем пять дней отчитали, Шесть дней поставили галочку на активную встречу человека. Ставьте галочки на календаре. Потом пять дней выходных, так сказать, расслабленных. А шесть дней, когда мы смотрим по краям. Смотрим по краям и ищем когда, что и где. Где можно встретить? Можно встретить рядом с банками, рядом с какими-то платежными организациями, где мы транзакция осуществляем. Платежные организации, в принципе, сюда и почта подходит. Рядом с рекламными агентствами, рядом с какими-то банками, рядом с нотариальными конторами, с юридическими конторами. То есть вот, вот такая подсказка, то есть где обращать внимание. Ну, вообще еще все, что связано с часовыми мастерскими, с ювелирными мастер... магазинами и мастерскими, скажем, вот такие подсказки вам. Может быть связано с парком, каким... с каким-то времяпрепровождением, там, где рядом растут цветы, скажем, вот такая тут подсказка. Хотя цветы можно зайти, конечно, и в хорошее кафе и там тоже вокруг будут цветы но основное я тут вот думаю что и сказала так кто он он человек яркий рисковый повторяет в своей жизни одни и те же ошибки может повторять то есть вот такая подсказка в душе ребенок смотрите ребенок лежит да есть ли у него на сегодняшний день за плечами ребенок? скорее всего, что нету. скорее всего, что нету. То есть он или такой сам как большой ребенок, возможно были отношения, но его кто-то так и не смог довести до закса. Возможно даже и из-за этого тоже развалилась предыдущая история, потому что он как ребенок хочет от жизни каких-то удовольствий. Ну, я не говорю, что он такой совсем там лоботряс и только тусовки на уме, но вот что-то хочет яркое в жизни. Возможно, любит яркие машины, яркие какие-то элементы, наряда, Может, часы там выпендрежные. То есть, вот красный цвет тут даже, вот смотрите, у меня в красный цвет одет сегодня. Кофточка такая. Вот красный цвет, он актуален в этой всей истории. Кстати, как вариант, возможно, он работает каким-то наставником возможно он работает учителем давайте посмотрим где его но в всяком случае мне кажется это абсолютно не связано с медициной это связано с каким-то может ну, не ювелирным но может быть каким-то вот творческим процессом сейчас посмотрим что еще возможно его работа связана с производством азартных игр или вот что-то с таким, или шоу-бизнесом, то есть как вариант. Так как любят риск, может быть что-то каскадерское в нем, постановщик трюков, трюков в кино или вообще киношник, в прямом смысле слова, одна из подсказок, возможно, любит лошадей, такая тут подсказочка, тут есть. Внешне приятный, привлекательный, возможно, такие... Ну, темные глаза масляные такие, то есть человек с харизмой, с изюминкой. Но в нем, э, в нем что-то, возможно, по маминой линии, иногда в нем что-то подшатывает, но так как по нему, как по сущности, по его энергетике вышла карта ангела-хранителя, то есть для вас он может выступить как ангел-хранитель, то есть человек, который будет за вами присматривать... У его профессии, как я сказала, вряд ли связаны с медициной, но он может быть таким человеком, если вы его к себе приблизите и начнете с ним жить и быть вместе, пазл, если сойдется у вас с ним, то, возможно, это человек, который в нужный момент рядом с вами вот будет в какие-то важные сложные ситуации в жизни. Вот тут как вариант может быть. То есть человек, который... Умеет в нужный момент попросить высшие силы о чем-то. Тут очень интересная подсказка. Какой он добытчик? Он человек немножечко настроения рывками. Может такой увлекся, пошел вообще. То есть человек с идеями фикс. И когда он увлечен, и его работа ему нравится, он работает, конечно, он уходит в этот процесс, он работает запойно так вот ну, ой, прямо ужас, да, то есть азартом с таким, вот он, перегрузка даже, перегрузка, ему, конечно, надо, скорее всего, не знаю, держать про... на проверке кровь и, сер... и сосуды сердца, скажем так. Что вас с ним объединит? Вас с ним объединит импульсивность, внезапность. Возможно, вы, особенно если вы огненный знак зодиака или ваша луна где-то в огненный знак зодиака, по умолчанию от рождения находится, Поэтому непредсказуемость, развороты, возможно, объединит любовь к каким-то поездкам, к путешествиям. И мне это уже нравится. Какой-то адреналин. Кстати, в нем может сидеть внутри такой чертик. Ну, не чертик, вот, который любит адреналин. Это когда люди вместе на машине где-то так едут. Ух, когда захватывает дух, то есть или дрифтуют, или что то есть, возможно, какие-то прыжки с парашюта или там, не знаю откуда, с моста на резинке. Вот такой может объединить. И что сбросить и забыть? Но, ну, скорее всего, он не любит женщину, которая много ругается, которая много треплется, но которая его пилит. Вот в первую очередь он не любит женщину, которая злословит, которая очень сильно грязью всех поливает, и, возможно, у него такая уже была женщина, или кто-то из родственников, у него вот такой, как сказать, то есть, когда с ним знакомится, он может такие немножко колки и проверки, как подколет немножко, он будет смотреть, где ваш уровень терпимости, и где вы взорветесь, и какая вы... Ну, в естественном состоянии, когда показываете клыки. Вот, скажем так, вот тут так интересно. И какая тут вообще рекомендация по этой дорожке? Ох, рекомендация просто любовь. Будьте счастливы, умейте ценить, дорогая моя, умейте ценить тех мужчин, которых вам подводит судьба. Ну, вот как-то умей любить, умей ценить. Потому что карта легла правильно, вышла, да? То есть покажи, может быть, свою любовь. Не стесняйся. Если человек тебе приятен, ты хотя бы намекни или хотя бы глазами так позыркай, чтобы человек понял, что у вас внутри уже огонек загорелся. Вот такая подсказка. Как всегда напоминаю, личную информацию лучше всего, конечно же, получать на личные консультации, дорогие мои. А теперь... На повестке момента цифра номер три. А мы пойдем нестандартно, как всегда. Вот. Итак, цифра номер три. Как интересно. А вот так мы положим, да? Итак, что я тут вижу? Вот это тоже надо проверять и проверять очень тут. Ну, во-первых, есть первая подсказка в моих тут закрученных, зашифрованных картах. Тут есть подсказка, что скорее всего вам надо обращать внимание на мужчин, который моложе вас хотя бы на два года. Хотя полтора-два, но вот чем-то он должен быть моложе. И в этом, возможно, будет ваша самоуверенность рядом с этим человеком. Вот так интересно, что ангел советует? Ангел советует не сиди синим, дорогая моя. Не надо плавать в каких-то облаках, что вот вы пойдете, сядете на скамеечке в парке, красиво, как кисельная барышня, и вот он к вам подъедет или подойдет, и все случится, и все как-то произойдет. Я бы сказала, что мои карты, мой прогноз сегодняшний вам говорит о том, что где-то немножко надо выпечиться, слова выпячиваться, как прыщик, немножко где-то надо выпендриться, купи себе какую-то новую шмотку яркую, иди и тусуйся, вот так ангел в прямом смысле, дорогие мои, говорит, давайте посмотрим, да. То есть сначала делаем запрос ко вселенной, можно, есть такая практика, мы вечером, ну, когда уже стемнело, если Луна на небе видна, открываем окошечко и говорим Луна, Луна, дай мне суженого, ряженого. Можно перечислить 3 или 4 пункта, какой вам нужен. И все, закрыли окошечко, легли спать. То есть, чтобы высшие или низшие силы, тут уже не важно, кто вам больше, сильнее за вами существо, какого цвета с крыльями стоит, да, находится, они вас услышат, и это получится как запрос такой наверх. Вот, потому что это карта молитвы. То есть ангел говорит, определись, кто тебе нужен. Может быть, сделай выбор. Может быть, кто-то уже, вот то, что я сейчас рассказываю, рядом ходит. Но вы почему-то выбраковываете человека. Когда и где. Вторник и суббота, как ключевые слова. Сегодня, завтра выходные. Пустые дни. Потом ставим шесть дней галочку. И потом два дня выходные. И потом 6 дней галочку. Вот там, где галочку поставите, это будут активные дни для встречи. Давайте посмотрим, что значит «где». Рядом с какими-то приютами, рядом с какими-то хосписами. На каких-то массовых мероприятиях вы можете встретить этого человека. Есть еще одна подсказка, что, возможно, вы с ним когда-то встречались или у знакомых, или учились. То есть, возможно, это уже есть. Этот человек рядом ходит, бродит. Человек из прошлого. Возможно, этот человек как-то связан рядом с церковью. Может быть, может быть. И еще. Этот человек связан с перенесением, с доставкой информации, скажем так. Я не говорю, что он работает на почте. Возможно, он работает, допустим, администратором где-то в интернете. Так, возможно, он связан со стоматологией и что еще. Возможно, связан с развлекательными темами. Я перечисляюсь, где вот, что, как подсказка, да, вот как подсказка. Со строительством, думаю, не очень там связан, я так думаю. Вот это вот подсказка. Так, кто он? он. Ну, вообще, конечно, есть тут подсказка на то, что он, видите, фантазер такой. Он тоже живет в своем мире, возможно, как и вы. Вот вы своими фантазийными какими-то мирами, конечно, мировоззрениями, ощущениями, жизнь на каких-то грезах и фантазиях. на вот этих облаках вы с ним очень подходите, дорогая моя. так, так, так, так, так, так, так, так, смотрим. То есть, если брать его профессию, я уже тут назвала, я думаю. Возможно, он связан с астрологией или с магией. Каким-то вот образом тут как-то связано. И еще, возможно, его работа связана с виноделием, с винопроизводством, с винопродажей. Вот Единственное, то что по медицине может быть он раньше работал, перевозил или доставлял какие-то лекарства, тоже как, вы, как, вот, как вариант тут может быть. Вот это может быть. Так теперь внешне интересный, но мне почему-то кажется, у него волосы вот светлые. Вот видите, карта светлая легла, да? Как какой он внешне? Вот какой внешне, возможно, есть светлые глаза или голубые, что-то в нем может быть такое, как вот он сливается, его внешне трудно выцепить. Я не говорю, что он совсем белая ворона, потому что Нептун это Нептун, это размытые границы. То есть его даже сложно, может быть, в первый момент, если вы зашли в комп, если вы его давно не знаете то вы заходите в компанию или где-то, и у вас как будто на него глаз не зацепляется, не цепляется. Он даже в первый момент вам может как-то не понравиться, своей свои белесочки, какие-то светлые ресницы, или какие-то чуть-чуть веснушки какие-то. И вы подумаете, фу, это точно не мой, да? А потом окажется, что в нем внутри какой-то такой огонек сидит, вот как магнит. И чем больше вы с ним будете общаться, чем больше вы к нему захотите приблизиться, тем больше вот этот магнит в нем будет включаться и вас притягивать. Кстати, возможно, он любит что-то связано с водой, возможно, у него есть катер какой-то, или, возможно, он любит какой-то морской спорт или увлечение. Ну, увлечение, увлечение знаете, это как дайвинг или ну, на доске, когда там плавают, вот что-то такое. Какой он добытчик? Вот какой он добытчик. Конечно, карта Марса перевернутая говорит, что он немножко вялый добытчик. Это еще одно подтверждение его фантазийности, когда человек живет в своих каких-то интересах. То есть, дорогая моя, если вы захотите быть таким мужчиной, то вам тоже обязательно придется и свою хоть какую-то лепту вносить в семейный бюджет. Это уже вот так есть. Видите как? То есть... Он любит щедро. Если он что-то покупает, то он как бы в этот момент не жалеет денег. Вот тут еще одна есть подсказка, да? Что вас с ним объединит? Объединит похожесть в судьбе, какие-то напряжения, то ли проблемы по отцовским линиям, возможно, какие-то проблемы по прошлым, по детствам или трудное детство. То есть вот что-то такое или неприятие обществом, вот как персоны. Общество же быстро, и дети, знаете, жестокие, подростки, они сразу высчитывают и считывают вот этих белых ворон. Может быть, он в чем-то белая ворона, он такой, когда в детстве дети отталкивают, и ребенок такой немножко одиночка, как волчонок такой внутри обиженный, да? Я не говорю, что тут обиды, но вот вас с ним объединит вот эта похожесть, вы одинаковый, невкусный какой-то пирог ели, ну, попробовали вот это блюдо, скажем так, от жизни. Э -э вот это вас объединит удары судьбы, я тоже так скажу. Возможно, объединит тема, которая связана... М -м -м вот объединит похожесть по прошлым потерям прошлых отношений. Тоже может объединить, допустим, резко развал семейных или полусемейных отношений. Какая-то тема может быть похожа. Тут вы два сапога пара, тут вы товарищи по несчастью, и не смотрите на то, что он вас моложе. И что отбросить и забыть? Ну, наверное, прекратите ждать. И он, возможно, так странно относится к женщинам, которые любят очень много подарков, очень много богатых, дорогих сюрпризов, какие-то избалованные женщины. Тут он их, наверное, внутри как бы пугается. Он думает, а как я ей дам ее эти фантазии, может быть, я не смогу. Вот, да? Тут он такой включается в нем спящий, это карта литургического сна, в нем включается такой спящий человек, и он как будто не видит, а если у женщины повышенные запросы, она обижается. И это тоже, может быть, одна из причин разрыва отношений. То есть вот тут такой момент. И какой карт, э, совет от карт? Совет от карт. Тут надо тема материнства включать. Это и материнство, это немножко... Ну, не спонсорство, а помощь в продвижении общей ситуации. Я не говорю, что вам надо взваливать его на плечи. Его надо в чем-то поддержать. Да, бывают и такие мужчины, вот такие, ну, немножко маниловщина такая, немножко заоблачность, человек живет, но человек таким родился, и вы тоже где-то немножко такая. То есть кто-то из вас должен быть более приземленным и понимать, что окушать а надо, платить надо, налоги платить надо, текущие расходы платить надо. То есть, возможно, немножечко вы включите мамочку. Может быть, это подсказка о том, что он остался обиженной от недополучения в детстве какого-то материнской заботы или вообще мамы рядом. То есть не надо тут, тут, если вы выбрали, дорогая моя цифру, 3, но ну, не надо этого бояться. Вот такой был вам прогноз. Если у вас такие уже были мужчины и вы не хотите повторения истории, ну, тогда добро пожаловать, дорогие мои, на, на консультацию в WhatsApp. Если вы живете не в Латвии. А вообще, конечно, лучше заехать и пообщаться со мной лично. Это до вас настрою, запрограммирую на правильный выбор правильного мужчины. Так, теперь... Ситуация по цифре 2. Итак, для тех, кто выбрал цифру 2... Ох, как карты тут. Карты, как камни, ложатся. Итак, что ж вам ангел советует? Ангел советует, может быть, не спеши... Может быть, выключай в себе, выключай в себе какие-то такое, знаете, фразу положь». Вот хочу сейчас, если встретила человека, а он вам кажется в чем-то медленный, тормознутый, вы его можете бросать и идти, бежать, лететь дальше для встречи с новым человеком, с которым, как вам кажется, будет легче все и проще и главное быстрее. По-моему, у вас большая сложность в теме. Хочу быстро быстро да вот то есть не всегда получается все быстро это дорогая моя зависит еще от вашей карты рождения какой у вас там марс какая там венера затесалась какие характеристики да какие характеристики таких мужчин вам всю жизнь будет под, подставлять под, подводить жизнь и так что могу сказать про то есть по по подсказка ангела Немножко что-то тщательное включай. Лучше раскладывай все по полочкам. Вот почему-то такая тут история. Потом. Он у вас такой мужчина тщательный, в общем-то. Рассудительный, любящий деньги. Может быть, эко... ну, экономически немножко, да? Когда и где? Получается, понедельник и среда. Понедельник и среда. Сегодня выходной, завтрашнего дня четыре дня ставим галочку, это активные дни, потом один день выходной и четыре дня галочку. Скажу так, вам не просто найти своего мужчину, потому что вы очень легковесные, еще раз скажу, это первый момент. Второй момент, потому что выпала карта, выпала карта демона. Демон что-то вот мешает. И он в чем-то, у него есть трещинка в теме, найди свою половинку. И у вас какие-то проблематики идет. И поэтому у вас вот такой момент. То есть вот, ну, вот так. Где? Где можно встретить этого человека? Где? Давайте смотреть. Рядом с церковью. А все, что связано с машинами, продажа, покупка, автосервисы. Все, что связано с какими-то посещениями компаний, люди. А может быть, какая-то старая подруга может или друг познакомить? Все, что связано с подписанием документ и юридические конторы, и юристы, и банки сюда входят к этой теме. Но эта тема не связана с косметологией, не связана с татуажем. Вот. И там, где, ну не знаю, там, где в долг дают что-то такое. Там где, покуп... Там, где делаете большие покупки. Вот что еще. Может быть рядом с судами. Может быть рядом с аптеками, с больницами. Вот такая тут история. Теперь, кто он? Еще раз скажу. Человек рачительный. Может быть, на первый взгляд, слишком такой брутальный показаться и очень зацикливающийся на чем-то, но внутри он помягче, чем сверху кажется, чем внешне, да? Может быть плотного телосложения, скажем так. Ну иногда любит в гости зайти куда-то, но не такой, что тусовщик. Но вот любит и уважает, наверное, людей, которые поднялись в жизни, которые вот научились управлять деньгами. Вот это в нем такая фишечка есть. Ищет ли он в союзе с женщиной какую-то выгоду, скажу, что нет. Немножко карьерист, видите, возможно, начальник уже средней руки, возможно, его профессия еще связаны со строительством, между прочим, со строительством, с клининговыми компаниями, ну, что-то такое, с архитектурой домов. Ну, бытовухи, то есть жилых домов простых или непростых. Ну, вот таких, как широкого массового запроса, скажем так. Теперь еще раз он-он. Он, как он вообще к женщинам относится. Ну, скажем так, в его жизни была история, когда друг познакомил, как-то его друзья сватают, скажем так, сватают. Вот, и... Получилось как-то не очень. Женщина оказалась не очень хозяйка в том объеме, в каком ему хотелось быть. Да? То есть надо понимать, что вот это такое. Ну, вот какой он продукт. Возможно, домосед. Вообще очень любит свои вещи. Я не говорю, что он жадюга, но он так вот как-то может маленькую заначку даже иметь. Какой он добытчик. Ну, в принципе, неплохой, когда ему все нравится. Ну, неплохой он добытчик. Он не любит, конечно, когда вот этот человек очень не любит, когда женщина копается в телефоне и когда женщина хочет полный отчет до копейки, а что ты там потратил и куда ты потратил потому что он может на черный день как бы автоматически, у него такая программа в жизни, э, иметь какую-то заначечку, да, то есть вот тут очень тонкая тема. Что вас с ним объединит? Вас с ним объединит какое-то отношение вообще к работам, к работе, или отношение к конкретным работам, то есть смотрите, что вас с ним объединит. А может даже вы познакомитесь на фоне, ну, допустим, вы заказали ремонт, а он оказался хозяин вот этой ремонтной бригады или вообще этой вот всей фирмы ремонтной. Вам что-то не понравилось, вы пошли там выяснять что-то и вы с ним познакомились. То есть что вас с ним может объединить? Неправильный ремонт, сломанная машина, непочиненный инструмент, вот что-то такое. И... Или, возможно, еще вас с ним объединит, когда вы категорически, и он тоже категорически, не любит, чтобы вторая половинка лезла сильно в его фирму, в его работу. Вот не было там контроля, не мешало работать. Да? И, что отбросить и забыть, какое-то забегание вперед. Вот без него, то есть с ним надо обсудить все. Давай вот, милый, там-там поедем, а давайте, знаешь, я вот завтра поеду к Люсе, мне надо там что-то такое... То есть, как-то вот, если какие-то перемещения, все, что связано с воздушной темой по астрологии, тут надо его как-то заранее готовить и ему объяснять. но ну, скорее всего, это какая-то история, связана с его прошлым. Вот почему-то так лежит. Как всегда напоминаю, дорогие мои, на личную консультацию приглашаю вас в WhatsApp. Или лично ко мне. Ой, или лично ко мне домой. Так. Теперь, А теперь у нас осталась информация по нашей цифре 4. Оп. Какой тут яркий мужчина, но прямо огонь, огонь, солнышко. Итак, сегодня-завтра выходной. Потом 5 дней ставим галочку. Это дни активные для встречи. Потом 2 дня выходных. Но ну, вот с момента просмотра вами видео, да? Вот эти 5 дней, вот ищите, где там это, вот эти названные мои дни. Вот это такая вам подсказка. Теперь, где как-то, ну, не в поездке, не вот когда мы сидим в самолете, вот не в поездке, да? Угоди, смотрите, когда мы открываем двери, когда кто-то празднует банкеты, кто-то празднует юбилей, кто-то кто празднует день рождения. То есть вот тут очень интересно. Что-то связано с радостью. То есть это и театр, и кино. Смотрите, не зря тут масочки легли, да? Это может связано с животными быть. Это представление даже в цирке, дорогие мои. То есть это концерт может быть, это может быть спортивное соревнование и бокс, и бои без правил, допустим. То есть вот, вот идите в люди, вот там он где-то находится. Или может быть вступите в какой-то клуб, приближенный к этой теме, тоже как вариант. Да? Вот как вариант, что нам радость приносит. Вот то, что радость приносит, вот там рядом он находится. Теперь, теперь. Ну, я уже сказала, что он такой интересный, глаз горит, притягательный. Что-то в нем немножко, чуть-чуть такое женское есть, симпатичность такая, знаете, Алан Делоновская или Джонни Депповская. Вот какой-то масляный глаз, как вот такая миндалевидная, возможно, длинные глазки, длинные брови. Вот что-то в нем интересное. Так, какие еще подсказки... Ну, на вид он выглядит каким-то удачным и счастливым человеком. Возможно, золотой перстень на руке, да? Где он работает? Где он работает? Возможно, все, что связано с какими-то пищевыми производствами, с пищевыми магазинами, ну со столами заказов, всё, что сейчас актуально, да? Развозка-привозка, скажем так, пищевых продуктов. Что-то связано, возможно, как вариант, с перевозкой или с производством тканей. Тут вот есть такая тоже подсказка. Потом все, что связано с работой по металлу. Это и кровли, и жестянка. Сюда, в принципе, можно и сантехническую историю, потому что это тоже железо. Это могут быть ремонтные мастерские какие-то, по починке чего-то, все, что связано с железом. Вот тут обратите внимание, механизмов и станков, и инструментов, заточка инструментов. Да? Вот я вам вот объяснила, вот где, где ключики делают. Да? Вот там вот, это может директор сети, которые там делают ключи, допустим, по второму, ну вот, кто потерял. То есть вот такие тут вот моменты. Ну, внешне он веселый, лучезарный, как я вам сказала. Не обязательно полный, может быть худощавый. Такой интересный. Что-то в нем как от актера есть. И какой-то знак на нем вы увидите, вы вспомните, что я вам сказала, и какой-то знак на нем, какую-то яркость, вот какое-то вкрапление вы на нем найдете. Он немножко карьерист, это хорошо. То есть человек, который хочет себя выпячивать, позиционально так вот показывать, как на сцене. Вижу, впрочем, вполне реально, что он актер. Или он, может быть, в юности занимался в каких-то кружках. Возможно, его работа связана, допустим, с производством для съемок фильмов или для театров. Вот сзади это, господи, вылетело из слова. Всякие и бутафории, и сзади оформления тоже как вариант. Кстати, как отдельный вариант, возможно, он и художник, и певец, кстати, тоже вот. То есть, вот тут много намешано, гремучая смесь, артистизма тут не занимать. Возможно, он связан еще был или в юности занимался спортом тоже, как подсказка. И получил траву ниже пупка, вот тоже интересно, или шрам у него там как аппендиксный, вот тоже вам подсказка, да? то есть вот тут так. Какой он добытчик? Он упорный, так как человек в душе, какой-то карьерист, и ползет наверх, идет наверх и ползет, наз... не то что назло всем, а упрямо, упорно, он вот решил, поставил себе цель и ползет, ползет вот к ней, то есть он дотошливый может быть, Иногда впадает такие не то, что депрессия, а в такие «я лежу, болею, сам себя жалею», но потом он как вот как провал такой в, в интересах, апатичность. Это не, у него не, сейчас скажу, это не депрессивность, а апатичность. Когда чуть-чуть какое-то разочарование, вот, особенно, знаете, когда творческие люди или спортивные, да, попал он, допустим, проиграл там на ринге или где Пришел, приехал домой и все, все весь мир Г, а нафиг мне это надо было, а такие усилия. И вот человек впадает в апатию. Это не депрессия, но это такой другой вид немножко. То есть вот это надо в нем понимать. А когда он берется, засучив рукава, то там одни искры летят. Что вас с ним объединит? Ну, возможно, он немножко верит в мистику. Вот как вы сейчас смотрите видео. Человек, который чихал и плевал и от. Отвергает мистику, дорогая моя, не смотрит абсолютно такие видео, оно и понятно. Но он верит и в Бога, и в мистические какие-то ну, какие существования и происхождение ситуаций. Он верит в счастливый случай, верит в фортуну. Возможно, даже у него брелок такой какой-то с колесиком, между прочим, да? То есть вот он интересный. Интересный чувак, скажу вам, тут с ним не соскучишься. Он веселый, он душа компании, в нем что-то яркое есть, да? И что-то бросить и забыть. Но, наверное, он не любит женщин, которые часто психуют. Это те, которые, допустим, у них в карте рождения оппозиции Солнца с Луной, которые бывают два 2-4 раза в месяц психически сами не уравновешенные, то есть если вы такая психичка вдруг истеричка, то надо уметь в эти дни активные, держать себя в руках. Не знаю почему, но вот как-то так. И еще он любит женщину, которая любит свою какую-то работу, которая, у которой есть хоть маленькая работа, хоть маленькое занятие, и там она нужна, там она себя может тоже показать, как на сцене, ну не обязательно на сцене, вот, то есть у которой есть какая-то, не обязательно супер карьерная, ну, история в работе, но которая умеет ладно и быстро, и что-то вот делать по работе, вот, вот так интересно, да. Кстати, Возможно, он ищет напарницу, ну, допустим, как вариант. Вот сейчас есть эти корпоративы, почему-то карта пришла, шута, представление, вот что-то такое. Так что не удивляйтесь, если вы познакомитесь с ярким мужчиной, а он скажет, слушай, а давай попробуем, вот интересно. Ну, допустим, да, если вы молодая, сейчас дама смотрит, то есть, вот что-то там интересно. Возможно, у кого-то из вас, или потом вы заведете какую-то собачку. Тут тоже почему-то летает. Тут вот это как подсказка. То есть, вот тут такой момент. Если вам нравятся такие мои прогнозы, ставьте видео, ставьте лайки на видео, чтобы закрепить, чтобы у меня был смысл продолжать эти видео вообще. И, дорогие мои, я от всей души, конечно, вам желаю поскорее встретить вашего суженного ряженого. И до встречи.